Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о таких понятиях, как прострочка, обрезка и протяжка. Как только мы создаем два элемента одного цвета, у нас между ними возникает связь. Эта связь может быть протяжкой, обрезкой и даже строчкой. Если вам нужна обрезка между объектами, то вы попросту ничего не делаете, а создаете объект за объектом, и программа автоматически ставит обрезку между объектами одного цвета. Увидеть обрезку вы сможете либо на панели «Список объектов», она обозначается ножницами, либо в модуле «Эдитор» при просмотре последователей идущих стяжков обрезка обозначается как «Трим». Следует учитывать, что если ваша машина не понимает код обрезки, и в принципе не имеет функции обрезки между объектами одного цвета, то как бы вы ни старались, никакой обрезки не будет. Как правило, это бытовые вышивальные машины начального, а иногда среднего уровня. Правда, в последнее время производитель старается установить обрезку и в такие модели машин. Теперь перейдем к протяжке и прострочке. Создание этих двух связей между объектами формируется в программе Embird с помощью инструмента «Создать соединение» или «Коннектор». Я специально ввожу второй термин, чтобы у вас потом не возникало вопросов. Мы говорили на одном языке. Коннектор всегда легче сказать, чем создать соединение. Для начала немного правил, которые вы должны понять, принять и уже потом, в зависимости от ваших задач, научиться игнорировать. Если расстояние между объектами маленькое, меньше 5 мм, то в большинстве случаев принято оставлять протяжку. Особенно, если это не мешает общему облику дизайна. Если же расстояние между объектами 8 мм и больше, то имеет смысл делать обрезку. Почему? Да потому, что эта протяжка впоследствии будет болтаться и мешать. Возможно, вам придется обрезать ее вручную. И, смею вас уверить, машина в любом случае сделает это лучше и качественнее. Она спрячет концы нити на изнанку, сделает закрепку и стежки не будут распускаться. Прострочка. В большинстве случаев прострочка применяется, когда поверх нее будет вышит основной застил другого объекта. Пример. У нас есть три объекта, и по каким-то причинам нам нужно сперва вышить объект 1, затем объект 2 и уже потом объект 3. Мы понимаем, что если сделать обрезку после первого объекта, то это попросту увеличит время работы. Машина сперва сбавит скорость, остановится, обрежет, а потом ей придется разгоняться. Это неэффективно. Также мы понимаем, что если это будет строчка, то она скроется под последним объектом. Мы создаем первый объект, затем выбираем инструмент «Создать соединение» — «Коннектор». Создаем строчку с предустановленными параметрами и затем второй объект. Все отлично, строчки не видно. Теперь создаем протяжку. Как уже говорилось ранее, протяжку имеет смысл создавать в том случае, когда ее длина не превышает 8 мм. Создаем объект, выбираем инструмент «Создать соединение», указываем, что эта связь будет иметь минимальное значение стежка 1,5 мм и максимальное 8,2 мм. А Для чего такой большой разброс? Ну, чтобы не задумываться о том какой длины у нас протяжка. Мы точно будем знать, что пока длина протяжки не превысит 8,2 мм, у нас будет формироваться именно протяжка, а не строчка. Следует учесть, что если расстояние между объектами будет больше, чем 8,2, то программа, как только превысим длину, создаст прокол. Итак, формируем объект связи и создаем следующий объект. У нас между объектами создана протяжка и отсутствует код обрезки а также отсутствуют лишние стежки. Теперь о протяжке, которая формируется за счет скачков. Скачки используются в том случае, когда расстояние между объектами мало. Машина напрочь отказывается делать там обрезку, а обрезку вам сделать необходимо. В этом случае вы вручную формируете протяжку таким образом, чтобы можно было с помощью ножниц легко удалить ее. Собственно, эта функция имеет место быть, но полагаю, использовать и будет не часто. Это была теория. На практике все может отличаться, и при сохранении созданного файла в тот или иной формат могут добавляться стежки, которых в исходном файле не было. Для корректного сохранения я рекомендую пользоваться форматом DST, если, конечно, ваша машина понимает этот формат. А если вы сохраняете файл в формат вашей машины, особенно это касается бытовых, и появляются ненужные стежки, то сперва сохраните файл в формат DST, убедитесь, что не появилось никаких лишних проколов, и уже потом сохраняйте формат вашей машины. Если вы создали файл без обрезки, в программе Editor видно, что обрезка отсутствует, а машина все равно продолжает обрезать нитку между объектами, то выясняйте, как программируется обрезка на вашей вышивальной машине, и отключайте ее, либо настраивайте под ваши нужды.